Господин президент, многие озабочены состоянием нашего общества. Виной тому ваша поверхностность или трусость? Нам еще есть над чем работать, но вряд ли меня можно назвать трусом. Нас атакуют дроны! Бежим! Быстро! Сними меня! Как я? Небо заполнили дроны. Зачет круто! Ты звезда, посмотри! Весь мир тебя обожает. Ты лучшая в своем деле. Суперзвезда. Откуда эта потребность быть в центре внимания? Переведите ему. Пусть возьмет автомат и направит его в небо. Мотор! Алиса! Снято! Просто у меня есть миссия. Хороша! Она гипнотизирует. Вы сегодня молодец! Молодец! Я вообще-то мог... Умереть. Вы ради рейтинга и просмотров на все готовы. А вы? Я не такой аморальный и беспринципный, как вы. Они просто завидуют твоей славе. Погнали в Диор, развеемся. Одна ошибка. У всех бывают взлеты и падения. И ты не охотница. Такова природа славы. Ты швыряешься деньгами! Это часть работы! Фейк-ньюс. Ты добыча. Франц превратилась в королеву дизлайков. Это выгорание. Сходи к психологу, отдохни. Найди силы. Спа мне главное. Я все еще звезда. И борись до конца. Все в твоих руках, я в тебя верю. Леосейду. Суперзвезда. Счастье не в количестве просмотров. В кино с 14 октября.